Особенностью этого ролика является то, что практически все в нем является ложью. Автор умудрился в 6 минут собрать такое количество мифов, что для их разбора понадобится несколько часов. Мы постараемся вкратце обозреть основные мифы. В самом начале он вопрошает, откуда взята цифра в 100 миллионов убитых коммунистами. На самом деле данных достаточно много, но можно апеллировать к самому авторитетному источнику. Это книги «Черная книга коммунизма», которую написала целая коллегия историков, где подробно, со всеми фактами и ссылками, представлены трупы, которые наделали коммунисты в составе коммунистических партий, и не только в них. Книга написана в 90-х годах, и данные на 90-е года у них были 95 миллионов. Дело в том, что в 90-х, как мы знаем, был еще «Голос в Северной Корее», Соответственно, и некоторые гражданские войны в Африке. Соответственно, количество на 2019 год, естественно, можно увеличить, округлить до 100 миллионов. И это легко проверяемые данные. Мы можем открыть книгу, там достаточно авторитетные источники, и нет никаких проблем с ними ознакомиться. На первой минуте выход есть говорит о том, что был сфабрикован танкийский так называемый инцидент, в Танкинском заливе. Поводом для войны стал инцидент с кораблем США недалеко от берегов Вьетнама. Сообщалось, что корабль стал жертвой нападения торпедных катеров северного Вьетнама. Позже выяснилось, что данный инцидент это сфабрикованный фейк. На самом деле есть доказательства, что была первая часть инцидента 2 августа. Реально, то есть она имела место быть спорным, является лишь второй инцидент 4 августа. Но спорным, это значит, что он не то, что не доказан, но он и не опровергнут. Есть некоторые источники, которые о нем говорят, но нет источников, которые его полностью опровергают. То есть он является с исторической точки зрения спорным. Не нужно делать заочных выводов о том, что это фейк или не фейк. То, что была первая часть инцидента, уже давно, давно оказанный исторический факт. Также данный товарищ не указывает о том, сколько людей пострадало от действия Северного Вьетнама. Вообще, это долгая история. Дело в том, что Женевские соглашения Южная страна перестала выполнять из-за целого ряда причин. Во-первых, война в Северной Корее, которая в то время закончилась, продемонстрировала нам манипуляции коммунистов с действиями касательно мирных соглашений. Например, в Северной Корее Физически уничтожались политические конкуренты коммунистической партии, проводились репрессии политических деятелей, деятельной культуры, всего, что было связано с буржуазными западными ценностями. Строились лагеря, в которых также были политически заключенные. Соответственно, это все заставило Южный Вьетнам также отказываться от своей части Женевских соглашений которые вели к организации выборов по всей стране, по территории обоих частей Вьетнама. Мы прекрасно знаем, как проводились выборы в социалистических странах, а также в некоторых современных странах, вроде России, когда у нас монополия одной партии, естественно, никаких демократических выборах не может идти речь. Соответственно, Женевские соглашения не выполнялись по этому поводу. То есть у Южного Вьетнама были все основания сопротивляться коммунистам и в принципе не вступать с ними в такие договора и не объединяться. И на примере, опять же, Северной и Южной Кореи мы увидели, к чему это привело. Жизнь в Южной Корее в несколько крат лучше жизни в Северной Корее, Соответственно, отказ от объединения в свое время для южнокорейцев был совершенно оправдан. Северная Корея, когда захватили коммунисты всю страну, серьезно пострадала от этого. Было репрессировано общим счетом режимами коммунистов Северо Кореи до миллиона человек. То есть, Южно-Вьетнаму было за что сражаться. Опять же, он во всем обвиняет США, как будто в той войне... Не участвовала ни Северный Вьетнам, ни Советский Союз, ни вообще кто. Только одно США убивало всех людей. Это очень странное заявление, с учетом, в принципе, кровав кровавости войн в социалистических странах и между социалистическими странами. Потому что, как мы знаем, Вьетнам не ограничился захватом Южного Вьетнама. Он вскоре на начал наступление на Кампучию. И там тоже продолжилось... Те же, те же результаты. Трупы, трупы, трупы. Коммунисты убивают коммунистов. Отлично. Виноваты американцы, как всегда. То есть это непоследовательная логика называть общие потери и вешать их на одну сторону. Кроме того, что танкистский инцидент имел место, в общем-то он не был первым Изначально Северный, Северный Вьетнам создавал очень много различных акций, которые провоцировали войну. Одна из них, самая крупная, это взрыв отеля с американскими военными, то есть непосредственное применение силы против американской армии. И, наконец, еще нам нужно знать важное об истории Вьетнама, войны во Вьетнаме, это то, что после подписания Парижских соглашений Северный Вьетнам его нарушил. То есть, американцы полностью ушли из территории Вьетнама, и вместо того, чтобы начать мирное сосуществование, переговоры с Южным Вьетнамом, сотрудничество или хотя бы просто статус-кво, Северный Вьетнам организовал полномасштабное наступление на Южный Вьетнам, тем самым продолжив Вьетнамскую войну, породив очередные трупы, трупы, трупы. Это все уже произошло без американцев после подписания парижских соглашений, которые северная сторона непосредственно нарушила. В парижских соглашениях было написано, что объединение Вьетнама будет достигнуто только мирным путем и больше никакого применения силы ради объединения не будет. Северный Вьетнам это полностью проигнорировал. Естественно, без крыши в лице СССР этого никогда бы не произошло. На второй минуте десятой секунде голословные утверждения о том, что спецслужбы США продвигали каких-то диктаторов, которые были против коммунистов. Это просто не соответствует действительности. Кроме того, эти режимы не являются капиталистическими. Аргентинская хунта называла свой режим «Estado бюрократио autoritario». Какой это может быть капитализм? Капитализм, почитайте определение Маркса, что такое капитализм или хотя бы что-нибудь приблизительное у Ленина или Энгельса. Касательно Чили, здесь надо важно понимать. Существует один доказанный факт того, что американцы, точнее американские профсоюзы, а это достаточно свободная организация от американской администрации, то есть правительство, профинансировало чилийские профсоюзы автоперевозчиков, которые бастовали против правительства Альенда, которая, естественно, проводила грабительскую политику, как и все коммунисты, произошел пуч. Но дело в том, что этот пуч, который поддерживали профсоюзы автопроизводителей, которых поддерживали профсоюзы США непосредственно деньгами, подавил никто иной, как Пиночет. То есть Пиночет был против организации, которая спонсировала США. Потом произошел второй путь, и уже Пиночет захватил власть. Но что Пиночет сделал потом? Он упразднил и репрессировал профсоюзы, которые финансировала США. То есть действовал против интересов Америки. Более того, Пиночет национализировал медные рудники, которые принадлежали частично американским компаниям. Каким это может быть планом спецслужб Америки? Ну что за бред? Просто все бред и не соответствует действительности. Еще стоит заметить касательно хунт. Какое это имеет отношение к капитализму? Если человек является коммунистом, он вступает в партию коммунистов. Соответственно, он захватывает власть, и как коммунист как представитель власти, проводит какую-то политику, и с него спрос, как с человека с определенной идеологией. Но какое может быть отношение к капитализму, к капиталистам, которые никакого отношения к таким людям не имеют? Хунты это военные, то есть они представители армейского сословия, военных. Военные приходили к власти и до капитализма, всю историю человечества. Всю историю человечества у нас есть примеры, когда военные захватывают власть. Представители армии, легионы в Древнем Риме захватывают власть. Причем тут какой-то капитализм? Военные зачастую действуют против капитализма. Для капитализма, то есть частной собственности на средства производства, необходимы соответствующие институты, которые позволят капиталистам создавать капитализм, то есть строить заводы, владеть ими торговать, создавать финансовые рынки и так далее, и так далее, и так далее. Если такие институты не созданы, если хунта их ограничивает, если хунта не дает им развиваться, какой это капитализм. Власть хунты имеет много разных оттенков. Есть социалистические хунты, есть неофеодальные, есть фашизм. Но в любом случае никакого отношения к интересам капитализма, или капитала это не имеет. Капитал как раз перераспределяется из частной собственности. Собственность этой хунты это обычно происходит в виде огосударствления, стратегических отраслей и так далее. То есть очень мало в мировой истории примеров того, когда хунта проводила именно капиталистическую, прокапиталистическую политику. То есть либеральные реформы. Просто потому что либеральные реформы для любой хунты опасны. Они ведут к тому, что хунта со временем теряет власть. Таких реформ было очень мало в истории, буквально их можно посчитать одной рукой и руки инвалида. В основном хунты представляют собой социалистические помойки, где продаются социалистические лозунги, где все государственное, коммунисты провозглашают очередное достижение и свободу от плохого запада примечательно о том, как товарищ рассказывает нам о вторжении и операциях США. Ну и что мы видим? Во-первых, названы самые неуспешные примеры, но даже в них есть очень успешные <рес> результаты. Например, вторжение в Югославию, которое якобы является ужасом, на самом деле превратило бывшие страны в Югославию в достаточно успешные балканские страны. А вот вторжение некоторых других стран в Африку, например, или всякие разные Приднестровья, превратило эти страны в Помойки. То есть мы видим результат того, что в какой-нибудь Хорватии уровень жизни намного-много-много много раз выше, чем в любой социалистической стране. Вообще в любой. Вот результат вторжения Америки в Югославию. И опять же, какое имеет отношение вторжение Америки, США, до да, капитализму? Это капиталисты делают? Нет, это делают политики. Причем политики определенные группы, так называемые ястребы. Чьи они интересы защищают? Каких капиталистов? Можно этих капиталистов перечислить по пальцам? Или это интересы капитализма в целом? Какой интерес капитализма был во Вьетнаме? Что от этого выиграл капитализм? Капитализм во Вьетнаме проиграл в итоге, так как Вьетнам начал проводить более либеральную экономическую политику и это привело к размещению капиталистических производств в этом Вьетнаме, получилось, что в интересах капитализма был как раз-таки власть Северного Вьетнама. То есть интересы капитализма защищает Северный Вьетнам, а не Южный. Тогда за кого воевал капитализм? Чью он сторону принял? Это просто какие-то абстракции непонятные. Какой-то капитализм, какое-то чудовище. Непонятно, за чью сторону воюет, но главное, что это в его интересах. Почему это в его интересах? Капиталистам, раз уж на то пошло, Вьетнам был глубоко до лампочки. Единственное, кто был бенефициаром в любой войне за пределами Америки, это представители ВПК. Но там, во-первых, основные бенефициары были чиновники, а во-вторых, ВПК занимает незначительную долю экономики США. Какой-нибудь Макдональдс и Кока-Кола занимают, наверное, больше доля рынка мирового, чем американский ВПК. Соответственно, им война не нужна, им как раз-таки нужен мир для того, чтобы реализовывать свою продукцию. Еще стоит упомянуть про Америку. Америка придерживалась во времена классического либерализма доктрины Монро. То есть никаких внешних интервенций. Потому что это как раз таки интересы сторонников капитализма, чтобы не расходовать ресурсы, которые принадлежат частным собственникам, на государственные хотелки, хотелки воевать. Но интервенция во внешний мир началась как раз таки со времен, Прогрессивистов, то есть прихода левых к власти в Америке, тех самых ястребов но в, новом, в новой формации. Это люди и представители более левых взглядов. Тогда к какому классу мы должны предъявлять претензии? К капиталистам? К социалистам? К социал-демократам? кому? На третьей минуте сороковой секунде звучит фраза о том, что Первая и Вторая война произошла именно из-за капитализма. Абсурд этой фразы абсолютен. но ну, естественно, она никак не доказывается, просто провозглашается. Любой историк, кто услышит эту фразу, усмехнется. Мы прекрасно знаем что Первая мировая война разжигалась четырьмя империями, которые защищали свои аристократические интересы. Интересы, связанные с землей непосредственно. Как мы знаем, при феодализме правящий класс, аристократия, она как раз-таки отстаивает земельный интерес. Это ее интерес. Какое имеет отношение к этому капитализм, вообще непонятно. Вторая мировая война еще более абсурдна. Причем здесь капитализм? Коммунисты отказались создавать альянс с либералами против Гитлера в начале 30-х годов в Германии. Это привело к тому, что Гитлер пришел к власти. Коммунисты подписали с национал-социалистами известный договор Молотова-Риббентропа, которому произошел подел восточной Европы, который спровоцировал войну. Это все сделали не капиталисты. Развязали руки Гитлеру и дали ему в руки власть не капиталисты. И это сделали все социалисты своей великолепнейшей внешней политикой. В апреле 1940 -го года он поздравляет германского посла Шуленбурга по поводу оккупации Дании и Норвегии. В мае по случаю вторжения в Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Когда фашистские войска вступают в Париж, Советские дипломаты выходят на улицу и приветствуют их. Советские дипломаты в Париже тотчас вступают в контакт с германскими оккупационными войсками. Успех Гитлера в Западной Европе позволяет Сталину двинуться в прибалтийские государства. А капиталист, если в чем-то и виноват, это только в том, что они ничего не делали. И жалели этих социалистов, давали им все, что они хотят. Это, к сожалению, привело к катастрофе, потому что социалистам нужна только война. Более того, после войны, встречи югославских представителей в Кремле, в среди которой был Тита и Джилос, Сталин сказал интересную фразу. Через 15 лет мы отстроимся и продолжим. Вот что такое мировая война и кто ее на самом деле развязал и планировал развязать Третью мировую войну. На третьей минуте 55 секунде выход есть, утверждает о том, что к войне привели кризисы. Каким образом нужно выстроить логическую цепочку? Если ты делаешь видео, обзор, доказывая какие-то вещи, делая утверждения, проводи логическую цепочку. Причем тут кризис к войне? Как это связано? Что дает война, что позволяет выйти из кризиса? Если это позволяет выйти из кризиса, то почему, когда начинается война в социалистических странах, страны превращаются в помойки, в грибные ямы, и никакого выхода из кризиса там нет и близко? Какое-то странное понимание экономики у товарищей марксистов. Еще хотелось бы услышать о том, какой был кризис перед Первой мировой войной. Очень интересно послушать об этом кризисе. Что там был такой за кризис? На пятой минуте происходят гомерические вещи. Выход есть, обвиняя реформы 90-х годов в уменьшении численности населения. Это очень смешно слушать, потому что мне интересен один такой вопрос. Сколько в России умерло людей от голода в 90-х годах? Потому что если мы откроем, например, книгу «Народонаселение СССР. 21-90-й год мы увидим, что в результате голода в 1933 году умерло около 7 миллионов человек. И это не убыль населения, это смертность, рост смертности. А в 90-х что? Мы в 90-х видим падение рождаемости. Где у нас трупы от голода, товарищи? Как мы можем говорить об убыли населения на основании реформ? У нас убыль населения есть и в богатых странах, вроде Швеции, и Норвегии. Но почему-то язык не повернется сказать о том, что-то произошло из-за ужасных и кровавых реформ. Убыль населения имеет причины урбанизма, например. У нас из-за урбанизма происходит убыль населения. Это, в общем-то, нормальные процессы. А здесь делается просто пустой лозунг на основании да, уменьшения количества населения. Нет, товарищ, так дело не пойдет. Хочешь смотреть статистику? Смотри, пожалуйста, смертность. После чего открывай рот о каких-то трупах, которые происходят из-за реформ. На пятой минуте 20 секунде откровенная ахинея. Выход есть, обвиняет Международный валютный фонд в том, что. Он выдает кредиты, но почему-то никто не обвиняет банки в том, что они выдают кредиты капиталистам. Неужели капиталисты от этого разоряются? Неужели от этого несут какие-то потери? МВФ дает кредиты по более низким ставкам. То есть те страны, которые получают кредиты, получают огромное преимущество, получая эти деньги. Но почему-то они его не реализуют. Почему-то все социалистические страны, которые берут кредиты, не могут реализовать их не могут построить экономику, не могут провести модернизацию, провести реформы и так далее, для того, чтобы стать богаче. У капиталистов это получается, у капиталистических стран это получается, а у социалистов не получается. Какие-то не, неправильные хозяйственники получаются. Как это можно в принципе объяснить? Касательно Югославии 80-х годов, в которые МВФ якобы заставил проводить реформы. Там не было никаких реформ в 80-х годах. Это полная ахинея. Югославия набрала кучу кредитов. Естественно, она и прожигала на всякую ерунду естественно это не работает потому что настоящий капиталист будет инвестировать деньги в то что принесет ему прибыль а настоящий социалист деньги просто проедает на всякую ерунду то что ему кажется что нужно на самом деле это конечно же не работает в Югославии проводиться реформы начали только в 90-х годах уже когда куски Югославии начали отделяться до этого никаких реформ не было и Тита реформы не проводил аналогичная ситуация была в Румынии в Румыния набрала кредитов от МВФ и соответственно их Проела, после чего их пришлось возвращать, она их вернула. Но никакой выгоды, естественно, от этого не получила, потому что не знала, что с этими деньгами делать рационально и правильно. Более того... Сама организация МВФ организована в том числе странами Варшавского договора, в том числе Советским Союзом. МВФ организована ООН. Более того, одним из первых руководителей МВФ был советский шпион. И звали его Гарри Уайт. Более того, он был не только исполнительным директором МВФ, он еще был одним из основателей Бреттон-Вудской системы. И все это делалось по указке Сталина. Вот вам и капиталисты. Еще одним важным уточнением нужно сделать то, что МВФ является государственной организацией, которая организовали Союз государств. Причем здесь капиталисты? Причем здесь капитализм? Причем здесь рыночная экономика? Это все государственные шарашки. Какие могут быть претензии к капитализму, когда приводятся в пример организации, которые не являются рыночными? Это какой-то определенный вид кретинизма. Говорить о черном, что это белое. Опять же, приводится пример Руанды о том, что девальвация спровоцировала гражданскую войну. Из чего это следует? Как это доказывалось? Почему именно девальвация? Что это за бред? Гражданскую войну спровоцировала не это, а раскол элит. Почему он произошел? Да, из-за денег, да, это все из-за того, что их элиты достаточно примитивно развиты в плане организации и дипломатичности. Но это никак не пример того, что, это пример девальвации. Девальвация происходила в огромном количестве стран, но почему-то гражданская война к этому не вела. Причем девальвация происходила в социалистических странах огромное количество раз. Почему товарищ выход есть не приводит в пример эти страны? Что это такое за выборный подход стран? Если в этих странах девальвация виноват капитализм? Оригинальный подход к оценке степени вины какого-то режима. Капитализм убивает ежеминутно. Как? Кого? Где? Каким образом? Почему я об этом все не рассказывается? Приводятся какие-то абстрактные примеры, где мы видим как раз-таки вмешательство не капиталиста, а государства. Одно государство напало на другое. Государственная организация сказала другому государству что-то сделать. А виноват капитализм? Причем тут вообще капитализм? Голод, болезни. И так далее. На шестой минуте. Источник голода и болезни на шестой минуте, опять же, заявляется капитализм. Каким образом столько еды, столько медицины, сколько капитализм за последние два века предоставил гражданам планеты? Ни, не предоставил никто. Самый высокий уровень жизни, огромное изобилие продовольствия, огромное количество фармакологических компаний, препаратов. Это все сделал капитализм. Сколько миллиардов жизней спасено капитализмом? А он обвиняет капитализм. Как будто он спровоцировал эти вещи. Наверное, болезни и голод и нищета появились задолго капитализма. Похоже, наверное, даже что Маркс ошибается, который видел прогрессивность капитализма, который как раз таки решал многочисленные проблемы, в том числе и с голодом, и с болезнями. Это очень смешно, что на 6 минуте 20 секунде он говорит о том, что чем скорее мы перейдем к социализму, тем больше мы спасем людей от капитализма. Это как в Северном Вьетнаме, который после того, как оттуда ушли капиталисты, условные, развязал войну с Южным Вьетнамом, после чего напал на Кампучию, уже социалистическую, развязал там войну, намолотил уже там трупов и так далее. И вообще социалистические страны очень любили друг с другом повоевать. а Не только СССР с Китаем, но и Африки горело друг с другом. И во всем виноват, конечно же, капитализм. Именно такой мир мы хотим построить, чтобы весь мир друг с другом воевал, но без капиталистов. Вот это будет действительно рай по, по мнению этого товарища.